Привет! Чтобы проверить правильность настройки редиректов, можно использовать Netpeak Spider. Чтобы запустить такую проверку, достаточно ввести адрес сайта и нажать на кнопку Start. Как только программа закончит сканирование и анализ полученных результатов, на боковой панели вы увидите список найденных ошибок. Например, бесконечные или заблокированные в robots.txt редиректы. Нажмите на любую из ошибок, чтобы открыть список страниц, где она была найдена. Конечно, лучше всего заменить их подходящими рабочими страницами или подкорректировать инструкции на вашем сервере. Чтобы вам было проще это сделать, мы подготовили специальные отчеты, в которых сразу объединили несколько таблиц в одну, чтобы вы не делали это вручную в сторонних табличных редакторах. Вот, например, отчет с входящими ссылками на редирект и конечными урлами перенаправления. Мы соединили два отчета, чтобы вы видели, где нужно заменить ссылку и куда она теперь должна вести. Аналогично для цепочек редиректов. Отследите весь путь неправильного перенаправления, чтобы поправить соответствующие команды на сервере.